Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlay Games. С вами я, София, и мы начинаем Blur Witch, или как она называется? Как эта игра называется? Я забыла совсем! Забыла! Ну ладно, посмотрим. Сейчас все увидим, сейчас все узнаем. Я уже начинала эту игру записывать, уже начинала в нее играть, но была одна про большая проблема в том, что т -т тогда обновился ОБС, и э он изменил настройки, после чего было невозможно рендерить. Из-за чего. Так, вот, вот мы едем с собачкой, с нашим песиком, с нашим лучшим другом. Бругисвиль какой-то, если я правильно успела прочесть. А, к местным новостям. До сих пор не найдены никаких следов 9-летнего Питера Шеннона, пропавшего, пропавшего в субботу днем. Пропавший мальчик был одет в зеленую футболку и кепка балтиморских воронов. Местные власти организовали поисковую операцию в лесу Блэк Хиллз. На данный момент это последний случай в серии Таинственных исчезновений, начавшийся в 1994 году, когда группа студентов ушла в лес возле Буркиствиля и пропала без вести. А, вот Буркиствиль, вот как раз мы вот сюда и заезжаем. Мимо нас пронеслась а, ментовская тачка. Мы едем а, куда-то что-то там расследовать. Старая игрушка, ну прикольная. Типа хоррор, все дела. Так, теперь надо вспоминать, как это все управлять вот Так, Так, ответить Привет, Элис Джесси, привет Ох, как хорошо тебя услышать Я думал, ты не позвонишь Да уж, я тоже так думала Похоже, от нас обоих можно ждать чего угодно Чем занят Слышала про пропавшем ребенке Я участвую в поисках Ого, ясно Ты думаешь, это хорошая идея? А почему нет? Ты знаешь, почему? Впрочем, забудь. Ты прав. Наверное, мне не стоило звонить. Ой, собака задышала. Нет, Джос, погоди. Я. я рад, что ты позвонила. Слушай, я почти на месте. Перезвоню позже, ладно? Хорошо. Только будь осторожен. Собака. Мне в ухо задышал, я ж так. А? Че, кто, кто здесь? Кто здесь? Но новые наушники меня просто подогнали Теперь счастливые и довольные Вот как раз вот пропавший пацан В этой вот а, самой кепке Так вот, мы подъезжаем на место Сейчас будем следовать Расследовать дело Не? классная машина. Вот вообще, это что, это форт? О, фонарик, отличный. Так, погнали. Я помню то, что как-то взаимодействие с собакой это на С. Ну что будет? Поищем способ Фонарь. связаться с Шерифом? Ленгенстоном каким-то. Ну, пойдем. А, выбор цвет шерсти. Я тут это самое, короче, смотрела. Самое клевое, это вот это вот, а, выбрать ошейник красный, чтобы его было хорошо, и голубой глаз, цвет глаз. Почему именно так? Потому что в темноте его будет удобнее различать, когда он св светлый. Такой, в принципе, прикольно, но нет. Вот так вот лучше всего, потому что в темноте его реально, вот когда у него шерсть белая, его лучше видно. А сочетание еще плюс ко всему с, с этим с красным ошейником вообще огонь. Так, желтый-белый. Ну, не видно будет, белый. Голубой, кстати, вот хорошо будет видно, мне кажется, да, в темноте. Зеленый, красный. Ну, я думаю, лучше красный оставить. Голубые глаза это вообще огонь. Реально. Я ему тоже вот, вот в прошлый раз вот ставила вот такие вот голубые глаза. Они прям светятся. Вот, смотри, вот даже вот сейчас они, сука, светятся. Больно. Его можно искать в темноте тупо по вот этим вот глазам. Кажется, они нас не дождались. Надо догонять. Так, вот он типа что-то нашел. Вот так он себя ведет, когда он что-то находит. А, -а, -а. а, -а что такая чувствительность большая, я не поняла настройки? Я же ведь все-все делала. Управление. А, точно. Я вспомнила, как я это делала. Все. Сейчас, секундочку. Еще. Так, Еще. По-моему, ничего не изменилось. Ну, ладно. Нарем этому мальчишку. Хватит с него приключений. Так, Энтони. Если ты перестал писаться от любого упоминания ведьмы и решил пойти с нами, загляни в багажник. Там твоя рация. Также оставляю тебе фото ребенка, которого мы ищем. Когда будешь готов к нам присоединиться, вызови шерифа на канале 2. Грег. Так, это у нас... Да, сейчас у нас будет Рация. Вот она. Прости, Энтони. Кто успел, or... кто-то съел. Я свяжусь с там Из леса. Хорошо. Так, в принципе, тут мы все. Господи, не, не получается у меня с мышки настроить. Короче. Сейчас управление и чувствительность. Вот так вот прям. Вот так вот сделаем прям. Сильно. Но получше чуть-чуть. Не могу сказать, что прям сильно. Размывает еще как-то вот. Мне кажется, не хватает какой-то прям редко резкости, что ли, блин. Это я увеличиваю скорость, это я уменьшаю. Давай. Алло, гараж. Работай, работай, работай нормально. Так, все. У них есть на то причины. Давай-ка покажем им обратное дружище. Леннинг, <звук> uh, вам звонил в участок Ал. А, вам звонили в участок. Что-то насчет пресс-конференции. Я пообещал передать сообщение. ПС, я слышал, что Элис заинтересовался поисками. Просто откажите ему. Я знаю, вас связывает прошлое, но я считаю, он свое отслужил. Это типа про... Ты ее возьмешь или что? Так, собранные предметы хранятся в рюкзаке. Чтобы посмотреть их, удерживайте колесико мыши или тапы. И выберите рюкзак. Ну, я через тап стараюсь все это дело делать. Вот так вот. Вот. Так, корм, записка, фото Питера. Давайте вот, вот Питера посмотрим. Вот она, блин. А там разве не зеленая футболка у него была? Синяя? Ну ладно. Так, где наш песель? А, а, это просто с песиком взаимодействие чисто на С. Давайте мы вот так вот собачий корм. Вот, перекусить С. Ну вот ты дашь ему, нет? Сразу будем налаживать спешлем на это отношение. На, держи. Нас ждет сложная работа, и я не всегда буду успевать давать тебе пожрать. Так что крепись, братан. Надо как-то это... С этим справляться. Так, тут ничего нигде не открывается. Тут у нас тоже ничего нигде не открывается. И тут тоже ничего нигде не открывается. Все? Мы типа все осмотрели, а команды изучать мы будем? Нет? Как управлять собакой? Или собака сама управляется? Мы должны сейчас научиться управлять собакой. Вот мы нашли. А, так, метр два, вес 31 килограмм, каштановый курчавый, глаза лифвые. В... Вот, в зеленую футболку и кепку. А почему на фотографии синяя футболка? последний раз я его видел 15 сентября. Что... А, ну да. Ну да, это просто единственная фотка, которую нашли. Окей, хорошо. Извините. Так, неплохо подготовились. А, вот тут что-то, смотрите-ка. Я так понимаю, это... Фото? Что за чертофина? Аркадиус, я так понимаю, это фотографии разрабов, наверное? Мне так кажется. Блин, мне все равно кажется, чувствуется смысл какая-то бешеные, не знаю. Управление. Давай еще чуть-чуть. Вообще двигаться перестанет. Да? Ну? Ну? Ну? А, во, карта. Кружка. Ну зачем тебе кружка? Лучший в мире шериф. Сейчас посмотрим карту. Песень, что там орешь? А, о пропаже Питера Шена выявили в 96-м расследование а, 15.09.96. 14.35. Офицер принял заявление о пропаджи Питера Шена от его матери, Лоры Шеннон. Предварительное расследование установило, В последний раз Питера видели по дороге к дому его друга около 11 .20. 15 сентября 11.20.15.96. С тех пор его местонахождение неизвестно. Так, Питер уже предпринимал попытки сбежать из дома. Свидетели момента исчезновения Питера не найдены. В 15.30 первичные поиски не дали результат. В связи с возрастом Шеннона на делу присвоен высокий риск. В 17.00 было решено организовать поисковую операцию в лесу Блокхиллс, где мальчик был найден во время одного из прошлых побегов. Главой операции назначен жериф Эммет Леннинг. Подпись Оливер Мэтьюсон, Следователь. Ага, окей, это мы забираем. Like Похоже, они... Что они собр... собирались. Что ты тявкаешь? Что? Где ты? Где то там? Где ты? Че, -че, -че, -че ты орешь? Погодь, ты где? Somebody? Ну, давай, давай. Стой, стой, стой. Right, мы же это так не ставим, да, мальчик? Так, забираем. Вы взяли какую-то бутылку. Замечательно. Прекрасно. Ну, пошли, короче. Так, это что? Я, я уж... Я, я прям попасть не могу. Реально, у меня что-то... Почему мне мычка не настраивается-то опять-то, а? То нормально настраивается? О! О! Настроилась. Давай чуть-чуть побыстрее. Во! Так. Ну, Погнали. Нам же ведь не нужно быстрые повороты, все вот это вот. Нам нужно медленно, плавно. Вот музыка уже какая-то пошла. Не знаю, как вам слышно, нормально? Ну, в принципе, там... Вперед, Буллет, найдем малыша. По идее, там это гудение такое слабое. Перей нормально, нажму, слушай. А вот и начало игры. Нам напишут, как она называется. Я потому что забыла. Лоблей Руич. Блер как я запомнила, там Blair или как она там правильно читается называется. Ну, короче, мы это не узнаем. Я, я, наверное, так правильно и не произнесу ни разу это название по одной простой причине, потому что я записываю все подряд. Возможно, я запишу всю игру уже вот прям вот так вот, чтобы вот прям подряд. Прям я ее всю полностью пройду, мне кажется. Ну, пойдемте вперед. Так, пен, äh, да. Хорошо, хорошо, хорошо. Звоню. Так, выбрать канал 2. Сменить, сменить ка канал. Элис, базе. Меня слышно? Элис, ты что тут делаешь? Присоединяюсь к поискам. Элис, если ты считаешь, что обязан быть здесь, это не так. Я понимаю, это его брат и все такое. Сэр, я хочу помочь. Вот и все. Со мной Буллет. Если он возьмет след, то выведет нас прямо к мальчику. Тут ты прав. Думаешь, справишься? Твое здоровье не станет помехой. Сэр, я не облажаюсь. Не в этот раз. Раз так, ладно. Только держись позади. Проверяй, чтобы ничего не упустили. Вас понял. Конец связи. Ну, конечно же, все пойдет. Пора браться за работу. Как же, все пойдет немножечко не так. Так, я себе еще чуть-чуть ускорила мышку на всякий случай. Это такое размытие какое-то. Как-то вот по, по глазам бьет. Или, знаешь, надеюсь, вам будет нормально видно. Но вот это вот э, легкое какое-то вот такое вот размытие. Прям по глазам бьет. Ну, пойдем. Так, а своей женщине мы, мы перезвоним? Так, э, Так, так... Давай позвоним. А с кем-то пиздит уже, а? С кем-то пиздит? Нельзя оставить на ненадолго. Не Сразу... Это что? А, это... У это... господи, мне показалось, что там что-то какая-то ткань висит. Ну, пойдем. Нас скоро должны будут обучить командам с песелем. Вот! Вот она. То есть тут нам сейчас еще кое-что расскажет. <плодисмент> uh, это будет ваш пес и лучший друг. Прислушивайтесь к его лаю и следите за движениями. Он первым предупредит вас об опасности, но вы должны помочь ему справиться с ней. Помните, то, как вы с ним общаетесь, может повлиять на его поведение позднее. Не отходите далеко. Долгое одиночество может повлиять на ваше психологическое состояние. Далее. Если вы потеряли то нажмите C, подозвать его. Когда он рядом, нажмите, держите C, чтобы включить колесико команды. Ага. То есть, это когда он рядом, тогда будет вызываться вот это колесико, Да. А если он куда-то убежал, типа просто нажимаем C, и он к нам подбегает. То есть подзываем его. Угу. То есть э, не отходить. Так, долгое одиночество может повлиять на ваше психологическое состояние. То есть нам нельзя долго оставаться одному. Так, все, спасибо, спасибо, все. Вот, искать. А дай-ка мы сначала его подтискаем. Давайте мы его подтискаем. Нет, не подтискаем. Ладно, поняла. Yeah, Ч ⁇ нашел что-то? Ну давай, понеслись, Понеслось. Так. Опачки. Ч ⁇ где ты? Ты что-то еще нашел или нет? Ну-ка. Что-то нюхает? Ну. Ну. Мы идем обход а, Спонсор кажется, что он что-то видел Наверное, просто енот, но как-то так Говорю тебе, это не енот Да, конечно Значит, медведь Ладно, пошли а, Шеф, осмотр моста кончен Ничего Ай, странные колючки. Ребят, вы же в курсе, что этот лес проклят, да? Если не вернуться до заката, можно вообще не вернуться. Тогда давайте найдем пацана и свалим отсюда. Хватит болтать, сосредоточиться на поисках. Точно, это был енот. Поисковая группа. Что там? Отличная работа. Подождите, мне пришлось смс, тут сука, всего. Собака бегает. Сообщение. Ого, парни, вы видели это старое дерево? У меня от него мурашки. Я позвонила, она была занята. А вы знали, что во время войны независимости тут жила одна ведьма? Она крала местных детей, высосывала их кровь и творила всякое. В конце концов, ее поймали и повесили на одном из тех деревьев. Хера себе. Ингре, ты хоть когда-нибудь затыкаешься? Надеюсь, все в порядке. Позвони, как будет минута. А что, вот у меня сейчас? Проверь холм, Ингрэм такие громкие-то болтайте-то все. Вряд ли ребят может так легко забраться. Джесс, hey, uh, uh, привет, я получил твое сообщение? Привет. Рада, что ты позвонил. Как продвигаются поиски? Yeah. Да, не особо. Зато более счастлив, But что hey, мы наконец-то yeah, выбрались nice на природу house. и... Джесс, я... Mm -hmm. Что? Sorry, я хочу извиниться. Ты знаешь, как это важно для меня. А я могу идти? О, я знаю. Просто не отталкивай меня, Элис. Веришь или нет? Я на твоей стороне. Всегда была. Спасибо, Джесс. И звони мне, если что-то пойдет не так, ладно? Я буду ждать. Договорились. Ну, зашибись. Буду ей позванивать периодически, если у нас будет отъезжать башня. Самое оно. То есть сразу, да? Будем стараться держа... держаться в уме, скажем так. Блин, так шумно, блин. И смс пришла, и позвони мне, и эти там что-то звездят. Я там вижу, смотрите, возле какого-то дерева, там, мне кажется, свет какой-то, да? Вот тут какая-то херня. Где будет Что-то нашел, нет? Ну, смотри мне. Что такое? Опа-опа-опа, что-то унюхал, что-то у унюхал. Апорт? Апорт типа принеси, да? What you find? Let me see. О, это кепка, кепка. Да, молодец, мальчик. Кепка, кепка. Брось, малыш, сейчас не время. Молодец, да, почти. Балтиморские вороны. Это кепка Питера. Питера. Хорош, Питер. мальчик. поторопиться. Так, можешь взять, если. А, Цель, чтобы показать примет Буллиту. Вот, нюхать было, да. Давай, дружище. Питера. Куда, куда ты там побежал? Стой. Так, оставайся на месте, мы придем к тебе и продолжим поиски оттуда. Э, не могу, более взять след. Я не стану ждать, пока он его потеряет. Буду докладывать по ходу. Конец связи. Он пока с рации, он не бегает. Меня это прям бесит. Не -не -не -не -не -не -не -не спасибо, Буллет. Спасибо, спасибо. Буллет, это же как у нас переводится? Как пуля? Это много объясняет. Ох, проклятие. Надо найти Буллет и выбраться наверх. Лучший друг. Лучший друг подставил меня только что. У меня сбросило это. С обрыва. Ай-яй-яй. Буллет. Буллет. Булет, where are you? Так, все Пацанчик наш отъезжает потихонечку. Так, есть вариант. Нет сигнала, замечательно. Я просто, не знаю, попытался, чтобы остаться в буме. No, это что? О! Фотография. Матиас! Кто все? Я думаю, это разрабы. Ой-ой-ой, все накрывает, накрывает. Это что? А что это за место? это тут, тут мешки какие-то. Это похоже на могилку, кстати. Да, все будет нормально, все, отъезжай Куда ты с такими, ты серьезно, вот с такими вот проблемами ты поперся, куда ты влез на какое-то расследование, что ты там делаешь, ты серьезно, братан? Ты себя как-то сильно переоценил, мне кажется Так, тихо, тихо О, что-то услышишь, начал слышать То есть единственное, что, что его держит в этом мире в сознании, это собака, что ли? Серьезно? Блин, <режит> потрясающе, мне это нравится. Oh, well. you know, а, и кто у нас такой? Больше не присылай меня, малыш, ладно? Я просто okay, не могу остаться тут один. It, What's What's it, it, it? It? Что это, малыш? Ты что-то нашел? Oh, so о, по-прежнему идем по следу? Хорошо. Давай, друг, веди. Ты вот как бы... Уже потише бы доверял ему. Так, погодь, братан. Hey, hey. Uh, Привет, Джесс. Элис, все в порядке? Тебе плохо? No, a... Нет, я все в порядке. Все под контролем. А ты откуда узнала? Like по голосу не скажешь, Maybe... Элис. So может, said, тебе лучше? Я сказал, все нормально. Да, разумеется. Слушай, кажется, я что-то видел. Go. Мне пора, потом перезвоню. Sorry, прости, Джесс. Ну, серьезно, нарал на, на нее, и теперь только типа, а, прости. Ну, действительно. Ты искупаться решил, братана? Ну, что ты, а? Что происходит, ну? Что такое? Что, что, что тебя заглючило тут? Так. Ну. Ну. Аф. Давай. Что? Так, вот. Лагерь. О, камера. А! Что такое? Это, что, что? Что? Что? Что? А, вот, ты на камеру показываешь. Потрепанная. Но кажется, еще работает. Still... Ч там? Господи, я yeah. даже, даже не, не, не заметила, как на камеру начала приближаться туда. Вот Элис, веселая история. Should... No, Элис, может... Нет, я в порядке, я разберусь, Just... просто... Мне нужно чуть time. больше времени. Элис, Элис тебе help. нужна помощь. Но она I права. У меня могло получиться. Элис, Элис я так больше не могу. What? Что? Что на этот раз? Я мало улыбался. Не говорила, я тебя люблю целых пять странных минут подряд. Господи, Элис, ты сам О себе О слышишь? Я себя отлично слышу. А еще я вижу, как ты на меня смотришь, как на гребаного неудачника. Больного щенка, за которого нужен глаз для глаз. Откуда это, Элис? Элис, возьми себя на руки Побудь мужчину хоть раз! Вот она! Пад вот же оно! Семейные разборки. Надеюсь, Элис, ты в себе разберешься. Надеюсь, ты сможешь в конце концов себя простить. Я пыталась тебе помочь, но... Я просто больше не могу оставаться. Ну и катись, убирайся, оставь меня в покое. Короче, опасно. Ну, у них типа сын пропал, я так понимаю, Да. Зва... Звонит Джесс Это, видимо, у него телефон звонит, он это как-то видит, ну, не осознает. Или как? Или что? On, Будь мужиком, хоть раз. Типа он пытался застрелиться. Элис, ты получил мое сообщение? Вы хотели меня весь, сэр? И не, не просто так. Я хочу кое с кем культ, тебя познакомить. Буллиц, знакомься, это твой номер, новый напарник. Ему тоже в жизни досталось. What? What? I, I Что, I think... сэр, я не могу? У тебя есть какие-то более важные дела? Бери собаку, не выделайся. Так точно, сэр. Шерсть не Цвет не то, шерсти. Меня обманули, подсунули не ту собаку я я что отключился малыш темно хоть глаз галь кали долго же я спал так фонарик есть контакт что-то там орешь погодь Ой, это... опять же штуковина нет это другая похоже у кого-то слишком много свободного времени не знаю, это хорошо будет, если мы понасобираем тут всякого. здесь потрепанный, но относительно не новый. Не вряд ли я мог поставить 9 лет. Заползти, я туда не могу. Сейчас, сейчас, сейчас будет. Ох ты ж! ФМ2176. Инструкция по выживанию. Отлично, сначала ведьмы и проклятие, а теперь что? Здесь завелся командос? Командос! Типа. Хера себе. Вот это, конечно, мощно. Так, что... На, на что ты там лаешь? А, камера. И как она здесь оказалась? Hmm. Внутри осталась пленка. Что ж, посмотрим, что we'll на ней. Красные кассеты позволяют управлять реальностью. Обращайте внимание на окружение и предметы, как вокруг вас, так и на видео. Перемат перематывайте видео, чтобы изменить их состояние и положение. Красный кассет. Найти нужный момент и остановить видео. Опа! Подождите, смотрите. На заднем плане, возле камеры, вон там появилась машинка. Видите? Какого хрена? Это секунду назад здесь не было. Это right? just... just... пленка, неужели она... Нет, не может быть. Собери, Селис. Вот видите глаза? Глаза у Буллита, они светятся, они реально светятся. То есть его хорошо видно, то есть в темноте его видно. И глаза у него хорошо видны. И ошейник красный тоже замечательная тема. Наверное, это Питера. Может, Буллет у них след. Ну, давай, попробуем. Буллет. Ты знаешь, что делать, малыш? Совсем как на тренировке. Хороший мальчик, ты был отличным полицейским пцом, если бы не твое упрямство. Давай, давай, давай. Вот видите, и ошейник на нем хорошо видно, и его самого, в принципе, неплохо видно. По идее, если бы, блин, еще наш главный герой его помыл бы, наверное, перед этим телом, у него бы от его светлой шерсти от, это самое, отражался бы цвет, был бы еще лучше. Было бы еще проще его найти. Matter, В чем дело, пареньша? Что а, во во во вот эти вот штуки. Это место поклонения или предупреждения? Спокойно, малыш. бояться нечего. Ольга! Ну, я думаю, что да, это разрабы. Где он? себе, пуль... Булет! Полетел, давай, давай, давай, давай, давай. Погнали. Так, ну вот, начался потихонечку хоррор. Так. Ну что? Вот, свет поймал. Так, иди, давай, давай, давай. Веди, веди, веди. Ну, куда дальше? Что-то тебя заносит, братан Как-то на поворотах немножечко, слегка Как это, гонщик какой-то прям Так, а я тут не грохнусь Держишь от мальчик? Молодец, я иду с тобой Так, ну давай ответим Ты возьмешь, нет? Эль, я слушаю. Ты слушаешь? Твою мать, Элис, я несколько часов пытаюсь с тобой связаться. Сначала это пацан, а теперь ты. Я только и делаю, что бегаю за каждым, кто заходит в этот проклятый лес. Где тебя черти носят? Мы спустились в ущелье, пошли на север и вышли к заброшенному лагерю. Погоди, что? Мы были в том районе и не видели никакого лагеря. Ну, вы и кепку Питера проглядели. Послушайте, мы опять идем по следу, двигаемся на север. Как пассивная агрессия. Рад всего святого, Элис, хватит строить себе себя героя. Сядь и дождись, пока мы тебя найдем. Эммет, про про про просто идите к лагерю, от него на север. Я ищу какой-нибудь ориентир, чтобы вам помочь. Элис. Я буду держать вас в курсе. Конец связи. Ну, да вообще, вот мы играем, вот как... Да, вот у, у чувака какая-то вот такая вот пассивная агрессия. Есть? А, он какие-то свои неудачи транслирует на других... Попил? Нормально тебе? Все? Полегчало? Следующий давай. Или все? Потерял? Нет, вроде бы нашел. On, Малыш, что происходит? Где ты? Что такое? Ага. Ломаем. А, ага, Артур. Хорошо, погнали дальше. Это, походу, чисто так вот. Разрабы себя так воткнули в игру. Что случилось, буллет? А что случилось? Work, Свести, ah. мать твою! Так, тихо. Вот тут вот бой. Бой, бой, бой. Бой сейчас будет. Нужно следить вот тут вот за буллетом, да? Где он буллет? Будет давай. Что такое? Куда? Куда? Куда? Куда? Что происходит? Так, ну-ка. <звук> Что происходит? Что <Чё> происходит? <звук> Соберитесь. Это просто дерево. Элис Бази, Эмит, я хотел сказать. Я знаю, что облажался, простите. Я тебе уже говорил, Элис, что сделано, то сделал. Хватит мусоли прошлое. Ты нашел кепку мальчишки. Сам пока цел. И у нас еще даже связь работает. В общем, могло быть гораздо хуже. Да, вы правы. Спасибо, Эмит. Конец связи. Элис, бадди, я рядом с сухим белым деревом. Во-первых, я... Офигеть, он нашел дерево в лесу! Шериф, это издевательство, я пришел искать ребенка, Они, это, не, это не, не, не этого недоумка. Хватит, Спенсер. Точно хватит. Я пошел домой. Элис, закладывай, если что. Конец связи. Ну, типа окей. Что дальше? Давай, хочешь, я тебе дам вкусняшку? Подожди, а как она дается? А, точно, точно, точно. Нет. Вот так вот. Вот. Вот, дадим вкусняшку собачке. Here, На. Все нормально. Так, полоскать его теперь. Погладить. Я, yeah, Давай сейчас погладим. Теперь скажем, типа, все, мы тебя потискали, покормили, все хорошо, ищи давай. Булей, а. На. There, huh? э, ничего, окей, ладно, раз ничего, значит, пойдем сами. О, вон туда что-то, что-то тут есть. База, Элису, кажется, мы нашли ущелье, которого ты говорил. У тебя есть новости? Да, кстати. Вы слышали, чтобы кто-то тут что-то строил? Например, тут какая-то арматура. Может, закладывали фундамент или рыли окопы? Окопы? В этих местах не было военных действий со времен Гражданской войны. Элис, ты уверен? Лейнинг, я знаю, что я вижу all right, all right. Ладно, ладно Мы поищем лагеря, а потом эти Окопы или что там такое Конец связи Что? Что такое? Что такое? Ну пойдем туда, давай Не будем спускаться вниз У меня туда не, не, не пускает Говорит, типа, нет, не иди туда Типа, след поймал какой-то? Иду, иду, иду с тобой. Так, ну, чешу, чешу, чуть-чуть. Все, бегу, бегу. Да-да. Так, фургон какой-то. Мы нашли фургон, это уже хорошо. Так, фургон. Так, что там? Что-то нашел. Ну-ка. Тихо, тихо, тихо, тихо. Да что ж ты все время сквозь меня проходишь-то? Кофейная берка? Really? Серьезно, Були, ты способен на бойли. Ну давайте покажем Були тут Ну-ка. Ой, еще что-то нашел? Ну давай. Uh. Uh. Что? Ну пошли, пошли. Я видела то, что там возле грузовика что-то было еще где-то что-то было? Посмотрим. Мы еще сюда вернемся, по идее. Это что? Кассета? Cool? Yeah, much... <affairs> вот, вот это вот место. Думал, я не замечу бы, Питер. Замышленый мальчик. Оставь и не трогай. Вот, все. Если Эллис мы это включим. Мы увидим его? его? Найдем? А, Элис Барри, Питер не убежал. Беды. Его похитили, я нашел пленку. Что? Откуда какая пленка? В лесу. Элис, ты не шутишь? <звы> не шучу. Пленка из тех, которые заставляют вещи появляться. Нет времени, Ленинг. <звы> это, знаете, ребенку большая опасность. Чувак, ты вообще Элли, очень... Элис, даже если, даже если правда, я не могу отпустить тебя одного. У нас нет выбора. Слушайте, я не буду делать глупости. Я просто найду его и дождусь вас. Конец связи. Да, конечно. Нет, Элис, подожди, черт тебя подери. Че ты там скулишь? веришь это себя в окопах, которые мы проходили. Идем, будет. посмотрим, что там. Где ты там? Че ты там нашел еще? Давайте его, потискаем, потискаем пёселя. Я так думаю, закончим на этом. Тискаем, тискаем собаку, тискаем, тискаем. Так, он молодец, молодец, молодец. Хороший пёсель. Так, где? Так, обратно к грузовику идем. Там что-то было, да, возле грузовика, да. Да уж. А, нет, я ожидал найти в лесу. Хотя арматуры я тоже не ожидал найти. Так, ну тут у нас ничего ничего нету. Вообще ничего. Ну, так туда, ничего. Ну, давайте тогда в окоп, сейчас зайдем. Посмотрим. Там должны. Так, где булет? Булет. Так, где тут, рядом? Воло. Все, давай рядом. Ходи за мной. Нам нужно в окопы. Это вот сюда. Где буллет? Ну, вроде, по, по, по звукам э, он тут, рядышком. Так, тут где-то должен быть мяч. Вот он. Вот он. Сняли? Да, есть. Буллет. А, Вперед, мальчик. Питер, в опасности. Сколько мы можем им помочь? Хороший мальчик, веди меня. Так. Так. Пошли, пошли. Давай, давай. Давай, давай, веди, веди, веди, веди, веди, ну, ну что ты, господи, застреваешь-то? Давай, буллит, аборт, он мне, значит, что-то принесет мне. Туда я про... А, прохожу, смотрите. Ш в чем дело? Болит, господи! Да такое очень сложно следить. It's ты уверен, что она сюда, малыш? Ну, по-моему, по да, по-моему, куда-то сюда и надо. Боль, ну а, что, ходим по кругу? Ну, похоже на то, да? Ну, нет, он куда ты еще повел? Повел нас еще куда-то. А что ты в прошлый раз тут не, не, не нашел? Bullitt. это? это... А, я его не вижу. Где ты, Булет? ⁇ -мо ⁇ Вот. Он. Так, тихо, тихо, тихо. Кого ты там видишь? Ого. Ого. Так, Булет, Булет, Булет. Куда, куда, куда светить, куда светить? Где? Где? Где? Где? Где? Куда? Куда? Булит? будет будет Вот сюда, куда-то. Ага. Ой, себя... Что это такое? А, следи за поведением Булита, если он рычит. То во тьме скрывается опасность В бою не отходите от него далеко Он поможет обнаружить противников Но в одиночку он уязвим Закрыть Все, давайте мы на этом закончим Спасибо большое ну, сразу И сразу в следующей серии начнем с трэша Ну, а что бы и нет Все, огромное спасибо за то, что были со мной За то, что смотрели меня Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки И до встречи со всеми в следующей серии Всем спасибо, всем пока-пока